приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и это обзор тенденций 22 года для знака овен вы очень просили меня об этих видео и в этом году я позаботилась о том чтобы эти выпуски вышли раньше мы поговорим о влиянии каждой из планет на ваш знак и о том Какие возможности открывает перед вами это влияние, а также на какие нюансы вам стоит обратить внимание для того, чтобы использовать это влияние максимально и благоприятно для себя. Начнем мы с Юпитера. Сначала 22 года и по 11 мая, а затем с 29 октября по 21 декабря 22 года. Юпитер будет находиться в вашем двенадцатом секторе гороскопа в знаке рыбы. Во-первых, это говорит о том, что возрастает ваш фокус внимания на внутреннем мире, на самом себе. Это хорошее время для того, чтобы укрепить свой внутренний стержень, перестать э, делать что-то для других, ради одобрения других. Это период, когда нужно искать опору в себе нужно верить в себя и по сути то как будут складываться внешние обстоятельства как будут складываться ваши рабочие и деловые отношения это все будет тесно взаимосвязано с тем как вы сами ощущаете себя в этом деле в этот период вы начинаете ценить определенный уровень одиночества в своей жизни, как минимум вы нуждаетесь в том, чтобы время от времени быть наедине с собой. Именно это позволяет вам лучше осознать свои потребности, истинные желания и настроиться на эту волну. Обычно в такие периоды люди начинают больше думать о тех делах, которые были раньше, вспоминать о прошлых событиях, и не удивляйтесь, если определенная нотка ностальгии возникнет и у вас. Может быть такая тенденция, что вы будете вспоминать, что с вами происходило, и переосмысливать эти события, извлекать активно из них уроки. Это тоже важный этап вашего развития и движения вперед. К тому же порой может возникать в этот период такое ощущение, будто бы, ваш внутренний мир и события которые происходят внутри более активны, чем те события которые происходят во внешнем мире и например в вашей социальной жизни в этот период такие качества ваши как сострадание и чуткость будут становиться более яркими и активными и по сути если вы свяжете свою работу социальную активность с тем чтобы помогать другим то вы сможете преуспеть в этот период к тому же по 12 дому обычно хорошо складываются дела если вы например не являетесь первой скрипкой в этом деле а позволяете себе немножко отойти в тень и будто бы занять роль наблюдателя из-за кулис участвовать в каком-то процессе но не быть лицом Всей, всей этой активности. А также обычно по двенадцатому дому хорошо складываются дела, которые вам нужно выполнять в этот -а тет. То есть это может быть оказание, опять таки, психологической помощи, поддержки, либо это работа с клиентами в частном порядке. В целом влияние Юпитера в двенадцатом доме обычно довольно таки благоприятные, но есть и определенные подводные камни. В первую очередь это то положение, которое может давать желание избегать действительности. И старайтесь все-таки отслеживать эти моменты в своем поведении. Поэтому нужно контролировать те моменты, когда вы, например, употребляете алкоголь, чтобы не было чересчур много этого в вашей жизни. Или же, например, это могут быть игры. Вам нужно контролировать вот эти процессы, чтобы не тратить время впустую. Редко, но иногда бывает так, что Юпитер в 12 доме дает чувство, ощущения беспомощности, одиночества. В таком случае это говорит о том, что пришло время посмотреть прямо в глаза тем страхам или, возможно, проблемам, которые существуют в вашей жизни, но которым уже давно пора уйти из вашей жизни. Поэтому, если вдруг вы сталкиваетесь с подобными вещами, то старайтесь не убегать от этого, а позвольте себе открыть глаза на эту ситуацию и решить ее. Часто Юпитер в 12 позволяет нам избавиться от тех привязанностей болезненных, которые нас держат, которые мешают нам идти вперед. Поэтому, определенно, этот транзит Юпитера – дает возможность продвинуться вперед благодаря тому, что вы сможете выработать новую систему ценностей и поверить в себя. В делах вам нужно освободиться от излишнего контроля, позволить происходить тому, что должно произойти. Старайтесь избегать излишнего контроля в отношениях, старайтесь учиться доверять людям и давать им шанс. Вообще такое положение Юпитера связано с большим желанием помогать окружающим, но в этом есть тоже некая ловушка, помогая другим не забывайте о себе, так как излишняя помощь окружающим может привести к сильному внутреннему истощению. В позитиве положение Юпитера в двенадцатом доме будет давать вам ощущение внутренней защищенности и стабильности. Это ощущение внутренней опоры, которая есть в самом себе. И по сути это то, к чему может прийти каждый из вас, благодаря данному транзиту. Ваша карьера, повторюсь, может быть связана с закулисной работой. Это прекрасное время для того, чтобы готовить что-то новое. То, что вы вскоре сможете презентовать окружающим. Это прекрасный период для того, чтобы помогать другим, участникам, членам вашей команды продемонстрировать свои профессиональные качества, при этом давая себе возможность будто бы отдохнуть и довериться тем, кто находится рядом с вами. С 11 мая по 29 октября будет очень интересный и значимый период для вас, ведь Юпитер будет находиться в вашем знаке, дорогие Овны. Это событие происходит раз в 12 лет. И это настоящий шанс показать себя, проявить себя, свои качества. Это период, который связан с экспансией, завоеванием тех высот, которые ранее оказались вам недостижимыми. Это прекрасное время для того, чтобы поработать над своим имиджем, над своим телом, над темой самопрезентации, над своими профессиональными качествами. Это то время, когда вы можете развивать самые лучшие в себе и транслировать это в мир. К слову, чем эффективнее вы будете использовать период транзита Юпитера по вашему двенадцатому дому, тем более ярким окажется тот период, когда Юпитер перейдет в ваш первый дом. Поэтому старайтесь позаботиться вначале о вашем ментальном здоровье, о своих тылах, о своем внутреннем мире и тогда вы действительно будете ощущать что у вас есть чем поделиться с внешним миром и ваши таланты будут оценены кстати период юпитера в первом доме это замечательное время для того чтобы начинать новые проекты с долгосрочной перспективой поначалу вам может казаться будто бы нет идеи есть только желание есть только вот внутренние амбиции не пугайтесь для всего нужно время поэтому не обязательно что как только юпитер войдет в ваш первый дом сразу же у вас будет фонтан идей и событий не всегда это происходит именно так но в любом случае важно ваше намерение поэтому старайтесь руководствоваться своими желаниями и возможности уже потянуться под ваш запрос. Поскольку Юпитер является естественным управителем вашего девятого дома, то сфера вашего развития может быть связана с темой зарубежных поездок, переездов, получением высшего образования. Это может быть и период, когда вы будете работать над своей репутацией и над вашим профессионализмом. На таком транзите главное не сидеть без дела, старайтесь не тратить время впустую в этот период и даже если у вас нет идей конкретных, все равно старайтесь действовать и развивать хотя бы те направления, которые вам интересны и в которых вы видите перспективу для себя. Возможные проблемы по Юпитеру в первом доме, такое тоже может быть ну во первых юпитер в первом доме может давать увеличение веса особенно это происходит в тех случаях когда нужна компенсация когда вы не можете реализовать энергию юпитера на тех уровнях которые отвечают за ваше личностное развитие в таком случае тело может реагировать на это к тому же юпитер это планета связанная с излишествами поэтому безусловно может быть такая тенденция что будет теряться чувство меры в каких-то сферах и в каких-то темах и этот момент нужно контролировать переходим с вами к урокам которые вам нужно будет усвоить по планете сатурн сатурн в отличие от юпитера связан наоборот с сокращением чего-то в нашей жизни, с отказом от чего-то. Часто это добровольный отказ э, в пользу большего блага. И по сути, в 22 году Сатурн не меняет знак, он по-прежнему находится в знаке Водолей. Поэтому в основном вы будете иметь дело с теми тенденциями, которые уже были в вашей жизни. И э, все, что вам нужно будет, это продолжать их развивать. 4 июня по 23 октября Сатурн будет делать петлю ретроградности в знаке Водолей. Но весь год он находится в Водолее в вашем 11 доме. Таким образом влияние этой планеты происходит в сфере ваших дружеских отношений, в сфере коммуникации с общественностью, работы в команде, с вашими единомышленниками, а также работы в соцсетях в медийном пространстве по сути 11 дом отвечает также за наши цели мечты планы и в этом плане вам тоже нужно будет потрудиться постараться возможно вы порой будете терять веру в то что можете достичь поставленных задач могут быть ситуации когда вам будет казаться что люди вас не поддерживают но это временные трудности и это ни в коем случае не значит, что вам нужно сдаваться, это наоборот те испытания, которые помогут вам стать сильнее. К слову, Сатурн будет продолжать оставаться в вашем одиннадцатом секторе еще и в двадцать третьем году до марта месяца, и потом Сатурн перейдет из Водолея в знак Рыбы. В двадцать втором году транзит Сатурна затронет тех Овнов, которые рождены с 29 марта по 15 апреля и тех у кого асцендент находится с 11 по 26 градус знака овен кстати тема ограничений может касаться ваших дружеских связей возможно с кем-то из ваших друзей вы прекратите общение может произойти так что вы станете просто более требовательными избирательными в плане того с кем вам стоит общаться а с кем не стоит это по большей части касается не самых близких друзей, а больше вот компаний, среды, в которой вы привыкли расслабляться и проводить время. Но на самом деле это прекрасный период для того, чтобы проверить на прочности отношения, которые есть в вашей жизни. Возможно, это некоторых овнов затронет в профессиональном плане, то есть могут уходить люди из вашей команды, но не переживайте, с вами останутся только те, кто действительно имеет те же цели и планы, что и вы. Сатурн будет требовать от вас вложений физических, материальных именно в вот ваше сообщество, в среду, в которой вы находитесь. Возможно, в этот период ваши друзья будут нуждаться в вашей поддержке. И вы будете дарить им подарки, оказывать какую-то поддержку. Может быть и так, что ваша команда будет нуждаться в вашей помощи и поддержке больше, чем обычно. И вам нужно будет вот вносить этот вклад для того, чтобы вместе с ними развиваться. В целом это очень хороший период. На самом деле вам нужно сосредоточиться на долгосрочных планах и перспективах, которые вас ожидают. Поэтому не стоит фокусироваться на временных трудностях и неудачах, которые, скорее всего, будут неизбежны. Кстати, последний раз Сатурн находился в знаке Водолей в период с 91 по 94 год прошлого столетия. Поэтому, если возраст ваш позволяет, то можете вспомнить, какие события с вами происходили в этот период и с чем была связана тема вот лишений ограничений и усиленного труда переходим к области независимости инноваций перемен нестабильности то есть переходим к влиянию урана на ваш знак в двадцать втором году уран по-прежнему он продолжает идти по вашему сектору ресурсов финансов и таким образом он будет заставлять вас менять свое отношение к деньгам, к материальным вещам, могут меняться ваши финансовые цели, планы и может меняться в принципе отношение к тем вещам, которыми вы обладаете. Важно, что это влияние будет продолжаться по апрель 26 -го года. Что очень характерно для Урана в таком положении, так это финансовые взлеты и падения. И вам нужно привыкнуть к этим ритмам, привыкнуть к тому, что сложно будет достичь стабильности. Финансовая сфера очень непредсказуема в это время. И это тоже тот фактор, который позволяет вам избавиться от привязок и научиться доверять процессу, научиться доверять вот тем тенденциям, которые есть в вашей жизни. Когда дело доходит до дохода, вам нужно мыслить нестандартно, по урану. Это поможет вам действительно выйти на новый уровень дохода и не терять деньги в этот период. К тому же хорошей идеей является объединять усилия с друзьями, работать в команде. Это безусловно то качество, которое соответствует тематике планеты Уран. Также напоминаю, что в 2022 году продолжается квадратура Сатурна и Урана. Это главный аспект 2021 года, и он переходит с нами в 2022 год. Кстати, на эту тему есть отдельное видео на моем канале, поэтому если вы хотите более подробно узнать о влиянии э, этой квадратуры, то переходите по ссылке под этим видео. И сейчас на экране вы можете увидеть, на кого больше всего повлияет транзит Урана в 2022 году. Это у нас солнечные овны и асцендентные овны. Переходим с вами к транзитам Плутона. Плутон показывает нам ту сферу жизни, в которой происходит трансформация, очищение, серьезные перемены. Плутон в этом году его влияние очень сильное это связано с тем что в втором третьем году Плутон выходит из знака козерог это очень важное событие я об этом обязательно сниму отдельное видео но хочу сказать что так как Плутон находится в вашем десятом секторе карьеры и жизненных целей то, вы будете ощущать как ваши цели и планы меняются и они меняются в корне меняется ваш подход к профессиональному развитию меняются ваши устремления жизненные то что вас мотивирует это тоже меняется и по сути это период когда даже сложно противостоять этому влиянию позвольте этим переменам случаться они к слову будут синхронны с теми событиями, которые происходят в мире, так как Плутон принадлежит к числу тех планет, которые влияют не только на судьбы людей, но и на те события, которые происходят в политике и в финансах. Сейчас на экране вы увидите даты и градусы, на кого из представителей вашего знака Зодиака Плутон повлияет больше всего опять-таки это солнечные Овны и асцендентные Овны. Влияние планеты Нептун в 22 году будет фонаевым для вашего знака. Оно не является таким сильным, как, например, влияние Плутона, но, тем не менее, Нептун будет способствовать тому, чтобы в вашей жизни Такие темы, как интуиция, внутреннее чутье усиливались, поэтому, безусловно, вам нужно доверять своим чувствам. Но, тем не менее, также Нептун славится тем, что может уводить нас в мир иллюзий, фантазий, грез. Поэтому важно сохранять связь с реальностью и под влиянием этой планеты порой бывает сложно балансировать между этими понятиями переходим с вами к влиянию планеты венера конечно же в первую очередь стоит обратить внимание на период ее ретроградности а будет она ретроградной с конца декабря 21 года по конец января 22 года точные даты вы можете увидеть на экране на это время не стоит планировать важные встречи, переговоры, свадьбы, а также важные решения, связанные с личными отношениями. Так как период ретроградной Венеры, с одной стороны, усиливает какие-то наши чувства, желания, подсвечивает проблемные места в отношениях, но в то же время все то, что мы делаем в этот период, оно так или иначе будет подлежать пересмотру и переоценке Венера будет проходить все это время в вашем десятом доме карьеры жизненных целей поэтому транзит этот серьезный и влияние может затронуть вашу профессиональную сферу то как вы относитесь к доходам к распределению бюджета а также могут решаться важные вопросы с личной жизнью и деловым сотрудничеством. Что касается Меркурия, он будет 4 раза ретроградным в двадцать втором году. первый раз он будет проходить свой ретроградный путь в знаке водолей и в этот период вы можете переосмысливать какие-то темы связанные с работой в коллективе. в это время вы можете быть вынуждены исправлять какие-то ошибки и недочеты, которые допустили ваши коллеги. В это время вот нужно будет что-то доделывать и переделывать именно в команде. Также могут быть непонимания и какие-то моменты недосказанности в дружеских отношениях. Это хорошее время для того, чтобы делать апгрейд в каком-то вашем проекте совместно с вашими коллегами. И потом уже после разворота Меркурия его презентовать. Второй период ретроградности Меркурия приходится на ваш третий и второй дом. Поэтому в этот период времени вопросы поездок, обучения будут выходить на первый план. Но все же не стоит в это время отправляться в поездки, бронировать билеты, покупать автомобили. Но это хорошее время для того, чтобы возобновлять общение с кем-то из ваших знакомых а также это хорошее время для того чтобы найти подход к брату или сестре или другому родственнику с которыми у вас были напряженные отношения третий период ретроградности меркурия связан с вопросами трудоустройства и работы в этот период не стоит менять место работы подписывать новые рабочие контракты а также принимать важные решения, связанные с вашим рабочим коллективом, нанимать новых сотрудников. К тому же именно в этот период стоит обратить особое внимание на здоровье. И если есть какие-то затяжные вот проблемы, связанные со здоровьем, то нужно будет уделить достаточное количество внимания именно этой теме. И в четвертый раз Меркурий развернется в знаке Козерог в десятом доме. И Новый год мы следующий будем встречать с ретроградным Меркурием, поэтому покупайте подарки заблаговременно, старайтесь подумать об этом заранее, так как ретроградный Меркурий славится тем, что нам приходится что-то возвращать, обменивать, или же мы можем быть разочарованы и недовольны подарком. Рабочие переговоры, любые важные сделки, контракты – Важные решения, связанные с вашей карьерой, лучше отложить вплоть до конца января 2023 года. И Марс. Наконец, Марс. Очень важная планета для вашего знака. С 31 октября и до конца года Марс будет ретроградным в знаке Близнецы. В этот период времени ну, вообще ваша жизнь может замедляться существенно. И в первую очередь в фокусе внимания будет тематика третьего дома. Это вопросы поездок, автомобиля, отношения с братом, с сестрой. Это бумажные дела, вопросы, связанные со школой с ребенка, с его обучением, с вашим обучением. И это период, когда, с одной стороны, все замедляется, и нас это может раздражать, но, с другой стороны, выходят на поверхности темы и вопросы, которым вы ранее уделяли маловато внимание. в третий дом также отвечает в целом за коммуникацию поэтому вам нужно будет пересмотреть то как вы общаетесь с окружающими в этот период может происходить фильтрация вашего окружения с кем-то вы перестанете общаться а кого-то наоборот начнете ценить больше что касается лилит то до 15 апреля лилит находится в знаке близнецы и она может подсвечивать страхи сомнения, связанные с бумажными делами, темой обучения, взаимоотношения с вашими родственниками. Главное в этот период не ввязываться в сплетни, интриги и стараться сохранять вот чистоту такую в общении. После 15 апреля Лилит перейдет в знак Рак, и поэтому сфера беспокойства будет связано с темой дома семьи, вашими родными и близкими. Самое важное это понимать, что те волнения то беспокойство которое поле возникает оно беспочвенное и главное вовремя отслеживать эти реакции в себе и не раздувать их до вселенских масштабов иначе вы, можете начать вредить сами себе своими же опасениями в поле Раке, старайтесь не закрывать себя в четырех стенах старайтесь давать себе больше свободы старайтесь не ограничивать свое внимание только лишь на вопросах дома и семьи лунные узлы это пожалуй последняя точка фокуса на которой мы остановим наше внимание 19 января лунные узлы перешли на ось Телец, Скорпион. И это дает сильный фокус внимания на финансовой сфере. Кстати, в ноябре первого года затмения начинают новую тенденцию в вашей жизни, связанную с финансами и доходами. И уже активно вы будете развивать эту тему на протяжении всего 22 года. Стоит находить баланс между вашими личными ресурсами, а также между доходами и финансами вашего предприятия, между семейным бюджетом и вашими личными сбережениями. В ближайшее время, ну, вообще в финансовой сфере перед вами открываются новые двери, поэтому есть возможность, есть вероятность выйти на новый уровень дохода и преуспеть в материальном плане. Один из ключиков к вашему финансовому счастью и благополучию это научиться использовать чужие ресурсы и финансы ради достижения своих личных интересов. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Я очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Пишите. Обязательно комментарии под этим видео. Будем с вами на связи. Всем пока-пока!